Как инвестировать в Китай? Этот вопрос я часто слышу от знакомых и от вас в комментариях. Сегодня попробуем в этом разобраться на примере ETF-фондов, но прежде чем начать, я бы хотел пригласить вас в свой телеграм-канал, где я даю оперативную информацию по рынкам, показываю, какие бумаги я покупаю и продаю. Также вы можете следить за моим спекулятивным портфелем. Ссылка на этот телеграм в описании. Доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня я расскажу о Китае из призмы инвестиций и вот несколько интересных фактов. Экономика КНР последние 30 лет постоянно растет и в 2018 году занимала второе место в мире по величине номинального ВВП. Китай в начале 21 века является первой мировой индустриальной державой по объемам промышленного производства. Средний показатель роста экономики составляет 10% в год. Сегодня будем рассматривать лучших 5 китайских ETF с точки зрения активов, находящихся в управлении, исключая фонды с левереджем, то есть кредитным плечом, и обратный ETF. Это те, которые зарабатывают на падении акций, ну и как правило тоже используют кредитное плечо. Так, Первый в нашем списке, запущенный в октябре 2004 года, iShares China Large Cap ETF, сокращенный тикер FXI, является крупнейшим китайским ETF с активами в размере 6,38 миллиардов долларов. Этот ETF отслеживает индекс FTSE China 50 Index и таким образом предоставляет доступ к 50 крупнейшим китайским акциям в одном фонде. Биржевой фонд распределяется по 9 секторам. В качестве трех основных секторов выбраны финансы, коммуникации и энергетика. Такие гиганты, как Tencent Holding, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank, а также China Mobile Ltd. входят в четверку лидеров. В целом около 56% портфеля приходятся на первые 10 крупнейших компаний в Китае. Ну а сейчас посмотрим на его график цены, перед вами Trading View, тикер FXI, тот ETF, о котором мы сейчас с вами говорим, таймфрейм месяц. Почему месяц? Потому что посмотреть глобально в каком сейчас, какое вообще направление тренда, что в принципе по графику мы можем усмотреть и что здесь интересного видно. Ну понятно бросается в глаза вот этот вот э экспоненциальный рост с таким же скажем, рост экспоненциальный, а падение у нас было линейно. И это как бы не совсем, конечно, хорошо. Я не удавался в подробности, что там происходило в восьмом году, восьмой год, возможно, каким-то образом это повлиял кризис ипотечных, ипотечного кредитования и на экономику Китая. Возможно, не знаю, честно говоря. Не буду ничего по этому поводу говорить. Единственное, что здесь вот усматриваю я конкретно, да, это то, что последующие годы вот начиная с девятого цена ходит в определенном диапазоне да но и то что существует вот в, в данном и по крайней мере да он конечно же не отражает всю экономику Китая, хотя и в нем собраны 50 как бы самых крупных компаний но тем не менее есть определенная цикличность да вы можете видеть то что у нас э, есть фаза роста, потом фаза падения с какой, к определенным количеством дней э, и, или даже лет консолидации. Да, в определенном диапазоне, там не более э, здесь 25% примерно, а вот общий, общая тенденция по стадиям э, порядка 50% падения. Ну, это можно легко измерить. Допустим, возьмем отсюда до сюда, 46-89, 46,89%, ну, грубо говоря, 50%. Таким образом, то, что цикличность наблюдается, возможно она будет сохраняться в дальнейшем. Видим то, что ну вот прям если здесь даже взять параллельные каналы, то у нас получится в аккурат очень красивый диапазон. Да? Таким образом, экономика в принципе находится в восходящей тенденции, в основном да, начиная с 2009 года. Ну и как мы видим, то, что э, непонятно, во-первых, почему все-таки вот такие вот есть просадки огромные, потому что Факт того, что экономика растет, он присутствует. И не только он присутствует на каких-то отчетностях. И это также говорят и обычные люди, которые приезжают в Китай там, спустя 2-3 года и говорят о том, что практически вот все меняется, настолько преображается сама страна вот в плане технологическом и так далее. Но сейчас мы технологиям еще перейдем, будем рассматривать ETF по технологиям, и там действительно ситуация поярче, будем говорить, чем здесь. Ну хорошо, этот мы ETF рассмотрели, то есть один из вариантов инвестиций это ETF FXI от iShares э, от BlackRock, ну и пожалуйста, можно его покупать на том же Interactive Brokers, это все без проблем, это американский ETF, поэтому... Проблем в этом нет. Следующий ETF у нас на очереди iShares MSCI China ETF, тикер MSHI. Предоставляет иностранным инвесторам доступ к крупным и средним компаниям в Китае, которые составляют 85% китайского фондового рынка. Вот это уже более глобальный, скажем так. ETF был запущен в марте 2011 года 2011, и отслеживает индекс MSCI China. Его три основных отраслевых направления – это коммуникации, финансы и потребительские дискреционные товары. Этот фонд владеет обширным портфелем из 302 акций с активами в управлении на сумму в 4,5 миллиарда долларов, из которых примерно 51% направлен в акции компаний, входящих в первую десятку. Ну, то есть практически предыдущий, так как 51% на направлен в те же топ-10 компаний, хотя, первый берет топ-50, но видим, что остальные 50% достаточно сильно тянут этот индекс, и, естественно, на лицо прям вот глобально восходящий тренд. Хотя тоже определенная цикли, цикличность наблюдается, и можно сказать, что она соразмерна росту. То есть мы, мы получаем вертикальный рост, получаем еще более вертикальное падение. То есть практически всегда восходящее движение отыгрывается то ли фиксации прибыли, то ли не знаю как это объяснить, но на лицо вот эти вот огромные просадки. Конечно, в Америке такого в принципе нету Там все, ну, особенно по прошествию прошедших 10 лет, там вообще идеальная картина по росту. Здесь э график, конечно, более агрессивный, я бы так сказал. Долго задерживаться не будем, идем дальше. Запущенный в июле тринадцатого две тысячи тринадцатого года CraneShares CSI China Internet ETF тикер Web предоставляет возможность инвестирования в китайские компании, основной бизнес которых связан с интернетом или осуществляется через интернет. В Китае распространение интернета и использование услуг, предоставляемых через интернет, растут быстрыми темпами. Шестьдесят и от общего портфеля ETF приходится на акции из технологического пространства, за которым следует сектор потребительских дискреционных товаров 33,7%, промышленность 4,4% и финансы 1,6%. Этот биржевой фонд располагает активами в размере 2,1 миллиарда долларов, которые распределены между акциями 51 компаний, котирующимися на бирже Гонконга, NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже. Портфель ориентирован на акции компаний с высокой капитализацией, 66,8%, в то время как на компании со средней капитализацией приходится 27,7% и с низкой 5,5%. То есть, по сути, это интернет ETF, только китайских компаний. Ну и давайте посмотрим ради интереса, сколько он здесь прибавил со времени пандемии. Вот это у нас как раз здесь... Свеческое месяц на этом март 2020 года. Вот мы как раз и провалились. И получили мы вверху плюс 105%. 105%. Ну, нормальный, приличный показатель, хотя американцы дали, конечно, больше. Идем дальше, друзья мои. И следующим тестом является X-Trackers Harvest CSI300 China A-Shares Fund. Наконец-то. Выговорил тикер ASHR который отслеживает индекс CSI 300 и состоит из акций 300 крупнейших и наиболее ликвидных компаний на китайском рынке А-акций. Фонд инвестирует в большой портфель, состоящий из акций более чем 300 компаний в 10 секторах, 5 основных секторов – финансовые, промышленные, потребительские и дискреционные товары, информационные технологии и потребительские товары. В совокупности составляют 79,03%. Вот этот фонд, не буду полностью называть его название, обладает активами на сумму 1,96 миллиардов долларов практически 2 миллиарда. Ну и очень-очень картина сама по себе похожа на самый первый, вот этот FXI, который мы говорили, только он более такой как более длительное время, что ли, существует. Не знаю, как сказать. Но видим то, что как бы сам тренд по себе направлен естественно в лонг. да, то есть... Все в принципе с ним в порядке, ну и как следовало ожидать, и если смотреть на экономику Китая, то в принципе все растет, ну и как бы индексы это все подтверждают. Следующий ETF у нас от Spider, и это Spider S&P China ETF, тикер GXC запущенный в марте 2007 года, отслеживает индекс S&P China BMI. Этот индекс включает компании, чья рыночная капитализация составляет 100 миллионов долларов, а годовой объем торгов не менее 50 миллионов. ETF управляет активами на сумму 1,37 миллиарда и большим портфелем из акций более 350 компаний с разным уровнем капитализации с уклоном в сторону большей капитализации. Более 68% от инвестиционного портфеля фонда приходится на коммуникационные и финансовые сектора, а также сектор потребительских дискреционных услуг, что соответствует базовому индексу. Ну, видим, то, что этот ETF, он, наверное, наиболее приемлем, приемлем так, точнее, из всех тех, что мы рассмотрели ранее, так как видим, что на сегодняшний день восстановление после пандемии это обновление предыдущих хаев, и даже видим то что предыдущий хай который вот в седьмом году да, когда экономика рванула вверх вверх совсем приходился на январь 2018 года в то время как тот же FXI далеко далеко ему еще до обновления хаев а, седьмого года поэтому ну, на мой взгляд, данный ETF, он наиболее интересен. Посмотрим, насколько было остановление после пандемии на 70%, будем говорить грубо, что в принципе нормально, но зато общий тренд является восходящим, постоянно восходящий, хотя ну и с приличными такими коррекциями в районе даже более 40%. Думал, будет меньше, но к сожалению нет более 40 процентов 30 процентов целесообразно было бы здесь наблюдать и искать распродажу в аккуратно так, примерно к 20 процентам от предыдущих айо было бы интересно начинать подбирать возможно этот и тф на дальнейший рост с перспективой тем более что потенциал будет виден и если бы я делал выбор вот в пользу китайских ТФ, то, наверное, обязательно бы включил вот этот вот спайбер ETF в свой портфель. Друзья, на этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии относительно того, что вы думаете по поводу инвестиций в экономику Китая. Какие ETF, возможно, фонды или же Акции отдельных компаний китайских присутствуют у вас в портфеле. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Очень интересно будет почитать, подискутировать на эту тему. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, если это видео вам полезным. Колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а на этом у меня все. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.